В храме гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий. Огонь раздал служителям греческой церкви патриарх иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь – это святой символ нерукотворного света, воскресения Христова, почитаемый верующими людьми во всем мире. О его появлении говорят как о божественном чуде в канун православной Пасхи и тысячи паломников встречают этот огонь молитвами. Через некоторое время, как отмечает издание, огненный символ отправят к явским воротам Старого города и Иерусалима. Затем священнослужители раздадут его представителям разных стран, в которых почитают христианство. На данное мероприятие прибыл и российский посол, который позже отдаст огонь делегации фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь доставят в Москву оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.